Здравствуйте, подписчики моего канала. Хочу рассказать вам, как я наблюдаю за хренделями. Из далека удаленно. Вот у меня вот такая вот камера есть. Wi-Fi. Камера. Она подключена. Подключается очень легко. На телефон вообще без вопросов. Только нужен единственный Wi-Fi. Подключаешь к Wi-Fi, ставишь программу на телефон, и она, в принципе, без вопросов работает. Ну, единственное, конечно, интернет должен быть. Она и ночного виднее, и дневного видня, показывает хорошо. Единственное, что иногда бывает блики, и вот через сеточку она может не очень хорошо показывать. Но в любое время я подключаюсь и смотрю, как тут мои хрюндели поживают. А вот так вот как-то. Ну, также смотрю и за индюками. Стоит недорого, там что-то 1400, что ли я за нее давал. В общем, в принципе, недорогая штука, но полезная.